и ребят, которым интересно учиться и развиваться. Хорошие встают, я вижу. Я желаю, чтобы вы шли только вперед. Дорога осень и души. Я как представить на этом форуме,